Добрый день, дорогие любители игр! Вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита, и мы продолжаем играть в Resident Evil 8. Виллэджи. Так, ну, в прошлой серии что произошло? А что произошло? Произошло следующее. А, собрали мы, значит, части розы все. И нам осталось только... И нам говорят, то, что Должен вот этот Гейзингер помочь И говорит, что Да все, ну заткнись уже, не мешай а... Говорит, то, что он Хочет вместе с нами Победить Матерь Миранду С помощью Розы Итан как бы на все это послал его И соответственно Закинул нас в какую-то жопу Осерчавшийся наш новый друг а, ну смотри, извращенец извращается над пацанами. Но здесь киборгов реально делает. Смотри, блин, электрическое сердце. Ой, блин, короче, сейчас что-то переплавлять. уже шаблон. Ну да, это и есть такое. Да, что такое, ну куда идти блин? Короче, оборотни, походу, закончились. Остались только вот глупенькие пацаны. Это я специально сделал. Ты не думаешь, что я промахнулся? Да ну, блин, хороший. Да уберись. Ты обиделся, что ли? Да не обижайся, блядь. Иди сюда. Чё обиделись-то, ёбаный врод? Ты <laughs> чё обиделся-то, блядь? А где еще один? А, ну вот. Да, блядь, ну нет. Каски им подставлял, блядь. Тихо. Это я бы сейчас чуть-чуть... Чуть-чуть это... и проебал бы ударом, еще если ближе чуть стоял. Отмычка не было. Блин, обидно, что вот у герцога не приготовили ничего. Ну блин, на... целенаправленно ходить рыбу добывать, козлов гасить – это такое себе, конечно, приключение. Подождите секундочку. Ну да. Ладно. Блин, давай создадим патроны на дробовик за такое уже. По еще, Хорошо. Аптечечка. А, светошумовые. это светошумовые. Ладно, похер путь. Так, патрончики. Граната. Чрт, нормально. он встанет, что дурак что. Ли? Давай будешь, нет? Он еще встанет, потом делится. Еба... Где-то мы такой увидим. У меня у нас спине что-то. Ты встанешь, нет. Да блять, не встанешь, баный в Как он может не встать-то, бта? Да, Ебать! Еба... в стене? Где? Детейная машина. Ладно, вернемся потом, посмотрим. <смех> <смех> Ебать, чё, гнаться будем? Ебать, серьезно, да? Просто не отпусти, да? Защищает дырку свою. Вс, стук! Откройся, откройся, откройся, откройся! Ну, открывай свою дырку! Блин! Бля. Да, ты, ты все, ты идешь домой, успокойся. Да Оу! Я... Ебав О, меня да! воткнул а все, да? А, нет, не все, я думал, смысл, он один раз втыкает и все. Где? Ой, блядь. Да блин, я теряю тебя из виду. Да, убирай, пожалуйста. Да, Ты что обиделся? Давай здесь танцевать. Заходи. Заходи! Меня уже не удивишь. Тебя только сейчас не удивишь? А до этого, блядь. До этого всякая херня была в, первой, в седьмой части. Тебе ее было удивительно, да? После нее вот сюда прийти. Где дыра в стене? Какая дыра в стене? Дыра в стене. Где? Вот это? А, ну сюда надо бомбу сделать. Так, где барелев? А где? А, тут. Давай. А, нет. это Надо это ставить. Давай. Тут все шумят, кряхтят, блин. Это полезная вещь. В каком месте? Здравствуйте. Блин, я все опять патроны с дробовика просрал на этого, блин, мудака. А ч, может на ножах Блин, на аптечки тратить, тоже необходимо. Да уйди, мужчина! Дай! Да не надо! Опачки! Это что, блин, такое? А! Ебать, думаю, что за мутант, блин! Сюда нас не впустят. Ну Пиздец, я чего сюда пришел? Загадки решать? Те, кто вот видишь, Дай сразу снимать отсюда. Я еще ни одного не вижу. Укусики. Опа, навушка. Где я вообще ни одного не вижу? А, вон что-то кто-то стоит. Попаду отсюда вот так. Глянь. Попал? Да, молодец. Ага, ага, красавчик, красавчик, блять, ладно, короче, не долго. А, так вы дурачки же, ёбто, точно, я забыл, надо с патроны тратить. Так И -iant. погнали Что, ты что, не со всеми, блин? Да ебать Это сейчас подстава, ебать Это патрон его тратить тоже нахуй надо Один патрон Так, еб Блядь Куда? Нихуя ты баскетболист, блин! Все, конечно, весело. Ну, блин, давайте боеприпасы, а. Можно было бы? Потом назад пиздоры, да? Полки просираться это больше дают. Что там? Понятно. Ну, кто живет первый? На обратном идти? Опа, а срезик делается так да а нет есть ну это я как бы понял это я как бы знаю и сюда надо было по-любому прям Зерный генератор его надо запустить ну и там. Мина. порох закрыта Сюда еще можно Блин, давай вот так сделаем уже я не могу я. я не могу блин без ножа неудобно Механический боец. Солдат. Версия 1.0.0. Взял труп взрослого мужчины, удалил сердце и вставил каду. А, это опять вот эти коду какие-то. Успешная стимуляция мышц электрошоком. Мозг мертв, поэтому он лишен разума. Ходит, повинуясь инстинкту разрушения, а потом останавливается. Механический боец. Солдат. Версия 1.0.1. Прикрепил оголовье к черепу. С электродов считываются стабильные мозговые волны. Первый эксперимент. Бой с оборотнем. Разобран на части и съеден за 3 минуты. Поражающая способность и убойная сила недостаточные. Механический боец. солдат, солдат Версия 1.10. Заменил нижнюю часть руки буром. Недостаточной энергии для эффективной маневренности. Может взять живое тело. А, а может взять живое тело? Механический боец, солдат, версия 1.15, установил коду реактор в грудь, в грудь, запас энергии гораздо больше, второй эксперимент, бой с оборотом. убил трех оборотней за одну минуту, хороший результат, но не прочный реактор, отключается, если уничтожить реактор, ага, это вот, собственно, вот этот наш механический боец был, да, да, на спине был реактор, вот эту фотку мы, кстати, видели, доме, обернись назад или что-то, посмотри в окно было, да, посмотри в окно точно, там что-то ручок на меня напугал я-то думал, мы с тобой еще сегодня и завтра хочу две серийки еще еще, чтобы это надо вернуться я-то думал, мы с тобой сегодня закончим, а мы с тобой никого не закончим сегодня. Ну, в смысле, как закончим? Я имею в виду, сегодня мы будем? Да, я так и думаю. Что кто-нибудь, блядь, из вас до встанет. Пачки, ебать. А это ты, да? А это ты? А это ты, ебать. А это ты? Короче, ты меня бесишь, поэтому... Где? должно сработать. ДА БЛЯДЬ Все. Все. Не все. Подожди, у меня же другой трапазд. Мимо. Попал. Деньги, давай. Спасибо. И, -и, И вот. Он. Сейчас надо вернуться, чтобы вставить. Видишь, все-таки на них а, мина действует. Он разобрался сейчас вообще быстро, прям. Что патроны не тратить, это вообще жесть. Что он сказал? Пригодится, он сказал. Что за тревога-то? Ой, Итанна. Какое разочарование? Я мечтал, что мы объединимся против этой сучары мира. Я очень, очень разочарок. Че меня сделала своими детьми заперла нас в мы прислуживали ей десятки ты хоть понимаешь насколько это унеситель усть блядь косяк вообще я не такой как все. я хочу лишь освободиться от этой сучары. Как Мне нужна сила Достаточно силы, чтобы Уничтожить их. Вот плоды моих стараний Сильные уничтожат слабых Так устроен наш мир Не, ну я силен Прято отверг мое предложение, Итан Не, ну это как бы Ну и урок это я согласен с тобой. Но ну, вот зато какой харизматичный, да, мужчина? Урод, да, уродов хватает в этом мире. Все выключил. А зачем? Хорошо, хорошо. Ой, так. Ебать, серьезно? Ну сколько можно своих терминаторов на меня бросать? Открывай! Откуда он идет -то? Где он? Где? Он? О, -о, О, да ладно! Нет! Вс, меня зарубили! Пиздец! Пиздец! Где я? Кто я? Для чего я?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 Э! О, идет, идет, идет. Пошли, пошли, пошли. Идешь, нет, блядь. еще не идет. Блин, походу они сюда по скрипту не идут, ладно. Ну, давай, блядь, здесь примем. Никакая разница. Карандаш есть? С одним того никак не будет. Справимся, блин. Этот микрофон далеко ушел. Покажи. Да блин! Вс ⁇ Филя труда отбивающаяся. Вс ⁇ В принципе, ничего сложного. В целом. Ничего. Не, ну можно было, конечно, вот это все повырубать и убежать. Я думаю, там некоторые и делают. Но, может, не некоторые у нас свой метод прохождения. Всех убить одному остаться. Все. Наша политика такова. Да, вы заебали. Не, ну, пацаны, как бы чё? Да, блин, не дёргайся. А ты чё так близко-то подошёл? то дурак, чё? серии воевали блин с оборотнями в этой с киборгами блин ну вот что за это резидент его то есть в прошлых резидентах у нас был вирус т. ти вирус а тут у нас вирус какой не знаю какие-то мухи каду или что такое коду ну как я понял коду это какие-мухи то а что это еще сидит это этот как блин непонятно что по вирусу да что происходит эксперименты какие эксперименты за счет чего В чем здесь амбрелла? В чем здесь наша дочь почему Ебать! застрял нафиг тебе две палки то Ооо, ты В смысле у тебя карбюратор где? Не, ну щас мы его обойдем? Как то он нам пройти не даст? Опа Ага Сюда сюда сюда Перезагружайся, я по-другому не знаю, как тебя гасить. Патронов нет, да? Можно еще, конечно, сгибать разочек. Не а как ты хотел? Либо ты, либо тебя. Что, еще что-то? А, закрыт Ну давай закроем. Мне интересно, с самим Гайзенбергом мы будем драться? У нас же есть все части, получается, Розы, Только мы их вставили туда. И он нам обещал сказать, что с ними сделать. Но! В чем соль-то? Соль в том, что мне кажется, что его ставят на DLC. Торговец. Значит, назад вернулся. А, блин, точно назад вернулся. Сходить к нему или дальше ходить? Давай дальше, короче, пофиг. Потому что был Лукас у нас в седьмой части. И с ним как таковой стычки не было. Просто мы его там опять игрушки играли. Он нам ловушку устраивал, как в пиле. Uh, и мы, получается, его-то не убили, он сбежал, и потом было дополнение за Редфилда, где, собственно, с ним и приходилось драться. С Лукасом. Мне кажется, в этой части будет... Вот это еблик. Да, блядь, застреваю в нем. Я не могу пройти реально. Блять! Охуеть, короче. Воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу! Перезарядилась? Я теперь зарядилась. Давай ты перезарядишься. Давай ты, пожалуйста, перезарядишься. да ну хорош умирает все что сложного? ничего сложного просто не паниковать главное да блять еб опять ты? пиздец все да? Я запаниковал что-то чуть-чуть. Хейзенберг Factory Подожди. Не, ну а как он один тут так на этой Да ну хорош, правда что ли? А что делать-то надо было? Сейчас опять с этим мудилой траться, блин. Я просто не понял, куда там бежать надо было. Чего? Ооо, прикол. никак нельзя да передать я просто реально не понял что делать назад то нельзя было или можно я просто застрял опять ты а блять я чуть не затупил прям, опять Там застрял или что Давай дергай. Ты же любишь в этой игре ручки дергать. Лифт. О -о -о. Привет. А ну, получается он там застрял, да? А ну да, вот он пытался, у него не, не очень-то получилось. Ладно. Я, если честно, не понимаю, куда сейчас. Я просто иду вот как по наитию. И вообще, я не понимаю, нахера мы вообще на эту фабрику пришли. Путь будет долгим. А нам сюда? А -а -а. Просто как мы можем розу восстановить? Я. Если честно, не Благодаря немного. вашей поддержке я расширил ассортимент услуг. Ага, да? Само собой. И этот мутный еще герцог. Ничего не говорить, ничего не помогает. тысяч. мало. Большое. А, это, наверное, вот с этих, которых две: Цепчасть, цилиндр. Не, не не не это мы не будем продавать. что, все так плохо? Ну, блин, сорян. Я добыл для вас новые товары, мистер Уинтерс. Я вас снимаю. Для... Есть. Угу. Ага. А, если бы у вас были 100 средства. тысяч? Блин, ну, это конечно прикол вообще. О, давай вот так. А, -а, -а. Да, да, да. Все, погнали. Спасибо за покупку, сэр. И вам не болеть, мужчина. Автоматики, блять, куда их пихать? Получается только продавать реально оружие. Вот оно у меня прям. Подожди, а ч ⁇ я же купил? Чего? У меня что такое типа есть? Или мне некуда вставлять? Блять. Ну ладно. Проебался чуть-чуть. Пойдем дальше изучать фабрику. А что делать? Не, ну, получается, есть. С этим-то пацаном нам придется схлестнуться. С этим Миранда считает, что мы просто дети. При этом ей совершенно не сделано. Она давно утратила всю человечность. Я должен уничтожить ее. Мне посрать на вашей семейные разборки. Почему он перебивает меня? Что я хотел сказать? Я забыл Дай идти-то Там колбаси, чувак Блин, тут такая запутанная карта, вообще пиздец Ну вот, собственно, про чем он говорил, он не хотел убивать Почему ты остановился? Есть еще где-то, да? Ебать. Да, да. да ну ёпта, ебать. Давай научимся стоять. Да, да хорошо. Да, да, да ладно, ну что это такое? хочу и винтовку на вас тратить все успокойся уже. и опять с голой жопой и опять с голой жопой что взял Отмычку? Там был последний. Что, сходить туда как думаешь? М -м -м. Потому что я там видел, там дырку туда мне нее сунуться можно. Кстати, мы можем его вообще легко Есть, хорошо, что сходили. Сюда. Хорошо, хорошо. Не зря сходили. Плохо, что патронов мало. У нас э, каких-то два состояния. Либо у нас патронов прям дохуя, либо прям вообще нихуя. Третьего не дано. Ну ничего, сейчас опять вылезет, да? Вот отсюда. А, подожди. Опа, да. Улика. Так, выбрать да, ферму Большой, Девиант большой. Есть! Деньги! Денег, правда, немного уже. Так... Ты куда? Здесь не напряжно, не страшно, потому что, блин, мы... Это уже, блядь, не зомби, не монстры, а какие-то киборги, блин. Как-то... Напряг прошел. Напряжение кончилось. Начался, шут. Еще один? Ебать! Ты это нихуяшь себе, это что, не блядь? Да, мне, блядь. Умер. Чё, блядь? Куда, блядь, разогнался? Дурак, что ли? Блядь, открывайся. Я почесал, блин. Иди, залази сюда просто, и все. И всё, и что он сделает? А, он же летает. Не, ну и хули, пусть летает. Ди, иди, иди. иди. А, так, сейчас просто в него ворвемся вот так. Открывайся. Да, это хорошо было. Я пошел. Пока. Пока-пока. Куда еще за жопу схватит? Все, иди домой. Иди, иди, иди. А так можно? Нормально, сейчас ему еще чуть-чуть осталось. Все, да? Теперь точно все. Нет, не все. Так, ну короче, блин. Сейчас, чтоб с ним не возиться, давай так. Открывай. Ладно. Это были плотные пацаны. Но, в принципе, опять ничего страшного. Был, да, такой немножко эффект неожиданности. Это, кстати, походу вот эти версии бойцов, которые были расписаны ранее. То есть там версия 2.0, 4.10, 5.16. 5.16. Куда мы идем? Куда-то идем. У нас даже цели, как такую нет, да? Выберите фабрику, ну, блин. Нахер мы сюда приперлись тогда. Пообщаться с пацаном? Это, конечно, его надо как-то вырубить. Интересно, как? Огромная дробью. А как, блин? Что ты предлагаешь? А! Ну да, есть такое. Да я не заметил. Почему не спускаться? А если патрончиков нету вот в этот момент, что делать? Все. Да? Нет? В смысле нет? А, ну... Хорошо. Так, я думаю сейчас вылезем отсюда и на этом закончим. Что за серию нихера полезного не сделали? Чувствую, как будто мы, блин, Джон Коннор, блин, боремся, с, боремся со Скайнетом. Сейчас опустится и все. На шашлык. Да? Ой, ладно. Давай, пожалуй, на этом закончим. Я не знаю, сколько мы будем воевать с Терминаторами. Ну, надеюсь, недолго. Там уже спасем Морозу и наконец узнаем, в чем был за место в самой игре. за чего все началось. -то. А на этом, пожалуй, закончим. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!